Давным-давно в каком-то из своих старых видео я рассказывал вам о страхе, о том, как он влияет на организм, о положительной стороне страха и о отрицательной. Положительное всем известно, это стимул, который в самый сложный момент позволяет человеку выжить. То есть он вырабатывает определенного рода ферменты, гормоны, вещества в нашем организме, которые впрыскиваются в мышцы в первую очередь. И позволяют нам совершить какой-то резкий бросок. Но не об этих ситуациях я хотел сейчас поговорить, не о положительной стороне страха. Почему? Потому что если состояние страха не кратковременно и не рассчитано на то, чтобы спасти вас в какой-то критической ситуации, а является постоянным, то человеческое тело оно не справляется с этим страхом, оно начинает выгорать изнутри, оно начинает само себя разрушать. И именно на это я хотел обратить ваше внимание. В том старом видео я говорил вам о том, как, как на человека влияет постоянная гнетущая атмосфера, которая окружает нас, которые пропитаны СМИ, интернет, общение, темы, на которые общаются люди вокруг нас, то есть все происходящие события. И я предполагаю, я уверен, что с началом войны этот негатив, он разросся до невероятных масштабов. И теперь он с нами присутствует постоянно. Присутствует абсолютно везде. Куда-то ни плюнь, как то не пытайся спрятаться. Так или иначе, ты все равно затронешь тему войны, тему гибели людей, тему агрессии и каких-то страшных, очень страшных, вероятных последствий. И даже не последствия, а перспектив развития событий. И это очень важный момент. Почему? Потому что... Когда-то в далеком прошлом, когда я изучал психологию, я открыл для себя такое знание, как постоянное состояние страха, чем оно опасно. Так вот, самая основная его опасность, помимо выгорания, это то, что наш организм, наш разум в первую очередь, находясь в состоянии страха, в состоянии защиты, потому что страх требует от человека защиты, он как бы создает некую скорлупу, за которой пытается укрыться. Человек не развивается. Находясь в постоянном состоянии страха, вы перестаете расти, проще говоря. Получается так, что если ты хочешь загнать кого-то, загнобить, если ты хочешь оставить его на прежний ступеньки развития, не давать ему развиваться, не давать ему что-то создавать, увеличивать свой запас знаний, а напротив, хочешь, чтобы этот человек остановился, начал деградировать и спрятался сам в себе, закрылся, необходимо создать вокруг него постоянное ощущение опасности. Постоянное. Это очень важный момент, это вот та самая простая мудрость, которую я хотел с вами поделиться, чтобы вы поняли, что... Чем больше вы освободите свой разум, это не говорит о том, что вы должны на все плюнуть, закрыться, отбросить, перестать там, выкинуть телевизор в окно, там, не заходить в интернет и многое другое. Но я хотел бы, чтобы вы изменили свое отношение ко всей информации, которая нас окружает. Возможно, проредили список своих блогеров, возможно, ограничили себя в просмотре каких-то телевизионных передач, возможно, ограничили себя в общении с какими-то людьми, которые провоцируют вас на подобного рода негативные мысли. Это не значит, что вы должны послать их нахер, всех к чертям собачьим. Просто минимизируйте хотя бы. Таким образом вы как минимум сможете остановиться, оценить ситуацию вокруг вас, оценить свое собственное состояние для того, чтобы понять, стало ли вам лучше и в какую сторону вам двигаться дальше. Потому что... В данной ситуации, находясь в состоянии опасности, постоянного страха, переживания, эмоционального надрыва, человеку очень тяжело, очень сложно принять какие-то разумные взвешенные решения. Я, кстати говоря, вот чем хотел закончить, я для вас на эту тему специально написал стихотворение. Хочу, чтобы вы оценили, как обычно. Берегите нервы. Это ваши годы. Власти крайне выгодно, чтобы вы старели. В вас вселяют страх. Хитрые уроды, чтобы вы сгорали, чтобы вы дряхлели. Тело не способно развиваться в страхе. Вечные нервозы жизнь не прибавляют. Очень сложно мыслить, когда ты на плахе. Берегите нервы, нас так удаляют. На этом у меня все. Берегите себя. Помните, развитие, ну, это, наверное, единственное, для чего мы живем. А иначе в чем тогда вообще? Uma salva.